Карши 2 против Бухара 2 Вторая карта Первая, напомню, завершилась победой команды Карши 2 со счетом 16-12 на карте Трейн И сейчас на карте Нюк Если команда Бухара 2 сумеет выиграть то мы с вами посмотрим еще и карту «Инферно». Если не сумеют, то уж извините, ничего мы с вами уже тогда сегодня не посмотрим. И на сегодня это будет последняя карта. Ну, поехали. Удачи командам. Составы здесь не менялись. Ребята не меняли свои никнеймы. «Энтрифраг» делает игрок команды «Карши-2». Э, если я не ошибаюсь, им был «Джиэсэн», да, по-моему? Да. «Джиэсэн» сделал первый минус. Ну и проход к точку «Б». По всей видимости, готовится у «Бухары». Корши вроде бы как, ну, частично хотя бы готовы к этому приему. Два юспа, во всяком случае, болезненно могут оказать э, приветики, так скажем, своим соперникам, да. Я пришел, Саня, привет, Всеволод, приветствую вас, приятного просмотра, присаживайтесь. И да, все-таки на последних секундах, на последних секундах попытка перетянуть атаку на точку А, которая, как оказалось... Плохая плохая идея оказалась. Ну, попытка зрелищная, так скажем, была. Даже два минуса удалось сделать. Ну, два минуса. Где два минуса и где победа в раунде, согласитесь? Не совсем а, размеренно, так скажем, да, получилось. Да по-любому Узбекистан выиграет. Ну, здесь, да, с этим не поспоришь. В этом матче в любом случае выигрывает Узбекистан. А какая команда это уже... Не такая большая разница. А вот деглы, дорогие мои друзья, а вот диглы, которые умеют делать ребята из Бухара 2. Посмотрите, три минуса, но, к сожалению, опять же, хотя как, еще совсем все не досказано. Джевел один против э, Форса. Вот вам и экономический раунд с диглами от Бухара 2. Ребята с диглами просто делают какую-то лютую дичь. Приятного просмотра. Гай Модис и вам тоже большой-большой привет. Ну что, один в один. Бомба. Бам! <смех> бомба лежит а, где-то, ну, неподалеку, во всяком случае, с а, Джевелом. И Джевел уже, кстати, понимать должен на самом деле, что из желтого соперника ждать не стоит. Ну, вот, бомба подобрана, и поставлена она будет. Да ладно, на точке А. Айда форс! Айда, любитель, порисковать! Айда, как мы беззвучно спускаемся! Ну, ну, прям не знаю. Мне кажется, даже немножко наивно со стороны форса было пробовать выигрывать именно такой раунд. Почему не реализация точки Б? Для меня загадка на самом деле. Чем закончился матч между Нукусом и Самаркандом? А, победой Самарканда со счетом 2-1. Ну что ж, теперь уже раунд с пистолетами, ну, с глоками точнее, да, теперь уже у нас нет денег на диглы, да, надо полностью уже нормально сливать. Тельпан, джевел, ну, куча фрагов, одним словом, прилетает сейчас в Бухару-2, отвечать просто даже не из чего. Ну, с глоков очень тяжело, конечно, забирать соперников, которые вот так просто идут и тебя через стены шьют. Ну, ничего не поделаешь, такова особенность карты Денюк. Да, картонная, да, простреливается практически каждая стена. Поэтому ничего удивительного. Отправляются вновь на четвертый раунд, дорогие мои друзья. А, коллективы. Надежда у Бухары 2 по-прежнему есть и девайсы. Джокер отлично открывается вместе с Максимусом. Разбивают они, в общем-то, две кочерыжечки у своих соперников. Разваливается оборона точки А. И можно в целом ставить бомбу. Чем Джокер сейчас и должен заниматься. И занимается. Не просто занимается, а уже даже поставил эту самую бомбу. Ну, 3 в 5. Тут мне не кажется, что можно что-то выбить. Я бы, наверное, настаивал все-таки на попытке спасти девайсы. Опа, Джессен! Прострелил. Прострелил пятисотого, сделав его двухсотым. Да, уже не, не могу на второй карте тоже не пошутить на эту тему. Хедшот, забирает Дельпана-младшего. Ну и два в 4. Ребята из команды Карши 2 сейвятся. Не самый удачный раунд получился с точки зрения обороны. Но зато очень успешный. Пешенный и удачный раунд получился с точки зрения атаки. Этот быстрый выход, это жесткая прокидка позиций. Эти хэдшоты, которые прилетели на девятку и на люстру в самом начале раунда, именно это все и позволило Бухаре э, задержаться на точке А и выиграть раунд в дальнейшем. Поэтому мне кажется, что Корши-2 не настолько сильно готовы принимать быстрые выпады от соперника, и я бы несколько раундов как минимум попробовал бы играть быстро. Я думаю, что команде Бухара-2 это пошло бы на пользу, но, к сожалению, ребята все-таки решили слегка притормозить и сыграть более осторожно. Так что э, я, честное слово, даже и э, не знаю, что говорить, дорогие мои друзья, по этому поводу. Роналдо. Минус форс. Но ну, это не единственный минус, который сделали игроки Карши 2, как вы можете заметить, да, Джейсен десантируется на крышу мейна с минусом по максимусу. Ну уже теперь один Джокер только может спасти раунд. This, we... Понятно, не может. <laughs> ну, пытался, пытался. 4-1. Тут включен. Friendly Fire. Да, включен, конечно. Походу, 3-1 будет. В смысле 3-1? Как 3-1 будет, если уже 4-1? Джевел Минус форс. Ну, собственно, экономический раунд от Бухары, как вы можете сейчас заметить, да, по отсутствию девайсов в руках. Один выбитый девайс с Роналда попал в руки хедшота. Но, конечно, реализовать одну эмпу против толпы врагов будет очень непросто. Вот Бухара... Бухара-2. Хитрецы в этой команде играют Со всех сторон расстреливали сейчас бедного хедшота. Хитрецы играют да, за команду Бухара-2. Пятисотый в наглую пытался добежать до девайса. Но, естественно, игроки в команде Корши-2 такие штуки не отдают. Александр, сделай тап в начале раунда подольше. Спасибо. Радо, хорошо, в следующем раунде обязательно сделаю. Когда была эта игра, я вообще не понял. Сарвар. Какая нафиг разница? Была и была. Наша задача смотреть... А кто выиграет? Вот я ваше мнение увидел. Вы считаете, что выиграет Ташкент? Посмотрим. Все может быть. Тельпан. Тельпан младший. Если быть точным, это ва важно. Важно уточнять. Забирает хэдшота. Корши. Минус бухара. Два пятисотый. Ну, минус от Максимуса в локе и пошли какие-то размены. Наконец-то. Ухара 2 выиграет нюк, потом даст. Ну, вот видите, вы вот совсем не осведомлены. А думаете, что осведомлены. Когда я еще в начале матча сказал, что следующая карта будет совсем не даст. <с -2> Форс. Убил Джейсена. И, Сарвар, давайте так, вот все-таки Во избежание того, чтобы я, не дай бог, не выдал вам бан И вы не остались без возможности пользоваться чатом Давайте вы попросту не будете э, ваши догадки э, Высказывать вслух Потому что если вдруг вы угадаете, например, что-то, да Я буду вынужден вас забанить Потому что думаю, что вы специально хотите заспойлерить результат Поэтому давайте просто смотреть Если вам кроме... Утверждений, что выиграет та команда или вот эта команда Нечего сказать то Тогда давайте помолчим дружно А если вы просто хотите пообщаться То общайтесь на здоровье Две хаешечки в желтый Но там никого не было Две хаешки вылетело впустую, так бывает Минус от ZD Минус от GSN Два в четыре Полетели хаешечки. Дельпан младший и Криштианыч Роналдыч. А, минус. Минус, короче, корши всех добили, в общем. <laughs> в общем, 7-1. Сильной стороной корши пользоваться умеют. Это уж очевидно. Я напоминаю вам на трейне они вообще в слабой стороне 10-5, по-моему, выиграли, да, первую половину, если я не ошибаюсь, и как раз в сильной стороне играли слабовато. Ну вот тут вторая половина, это, конечно, вопросы. Огромные вопросы, которые вообще непонятно к чему приведут. Дельпан. Дель Блин, я думал, это ДжСН расстрелял с прострела. Нет, это Дельпан-младший на точке умудрился сделать два минуса. Далее попал тоже под размену. Вот, кстати, ДжСН забирает форса. И прибегает, убивает Джокера. Ну, очередная попытка зайти на точку А от команды Бухара-2, ну... Треснуло прям по швам совсем-совсем. 8-1 счет. Первая половина э, остается э, за командой Корши 2. Тоже уже ничего, к сожалению, не получить, не поменять, ничего не сделать. Этот турнир по городам. Может быть, вам организовать группу по регионам? Кстати, было бы интересно, было бы интересно. Но я думаю, Хасану будет тяжело это сделать одному. Представьте. Это сколько людей надо будет контролировать. контролировать. Да ладно! Джейсон, какой же он злой! Квадрокилл, дорогие друзья! Один минус с гранаты, три с калаша и один фраг от Роналда. Вот это да, я вообще такого не ожидал. Просто как к себе домой забежал, развалил все, что можно было разваливать и уничтожил. 9-1. Какой же злодей, черт возьми! Как же жестко он сыграл! И, между прочим, его соперники были не с пистолетами, как вы могли бы подумать, да, там были калаши. Вполне себе опасные злые калаши, которые, увы, оказались не такими уж и злыми. Форс, минус джевел. Джокер почти прошил, но снова злодей GSN. Устраивает кровавое месиво из своих соперников, наконец-то его хоть кто-то додумался угомонить, этим кем-то стал Форс. Также минус от Максимума, и Максимуса, прошу прощения, ну и ситуация 2 в 2. Дельпан забирает 500 и благодаря именно этому минусу удается сделать равенство. Форс, минус Дельпан. ну и с 8 хелс Криштиану Роналду. не выиграть уже такой раунд, очевидно. Да, даже при наличии дефьюз китов, игроки атаки скорее погибнут на бомбе, но точно не позволят раздефать ее игроку обороны. Вот, вот и все. Как я и говорил, собственно, да, Форс э, предпочитал лучше погибнуть, но даже получилось еще и, что он выжил, но сам факт, нельзя отдать такой раунд. 9-2! Кстати, статистика, дорогие друзья Вот помните, Радо просил, а я что-то, по-моему, и не включил Нифига, потом тап, тап. Ну вот теперь показываю <тап> Дальше раскидывается, естественно, как обычно Ноль, как обычно прокидывается желтый Но не совсем как обычно в данном этапе вы можете лицезреть, как команда Бухара-2 очень жестко и резко зашли сейчас на точку А. Джейсен и Дельпан остаются пытаться это тащить. Но еще есть, конечно, ЗД, но со снайперской винтовкой ретейкать это вообще не с руки, как говорится. А, накидывается флешка под флешку. О, Дельпан! Ну, действительно, в лучшем а, в стиле Дельпана, действительно, лучших его игровых лет. ЗД забирает Максимуса и... Со скорбью в сердце, дорогие друзья, я вынужден, наверное, все-таки признать, что этот раунд Бухара-2 дает. Почему со скорбью? Потому что мне обидно, когда команды... Выигранный уже практически раунд отдают Но, с другой стороны, я могу порадоваться за команду Корши 2 Потому что они выиграли крутой раунд, поистине Они его проигрывали в начале просто в нули, если можно так сказать Потеряли точку, потеряли все позиции Но благодаря стараниям GSN -а и во многом благодаря стараниям Дельпана-младшего Раунд остался все-таки за командой Корши 2 Ну, а теперь что-то вот Форс у нас подзабыл что ему нужно здесь делать. Максимус, дабл килл с диглан. Тут вот, ничего, с... ничего себе! Ха-ха-ха, <laughs> ЗД! Вот это да, дорогие мои друзья, вот это да. And, опять же, все, я просто до речи теряю после таких раундов. К сожалению, прыгнула ХЛТВ, и мы многого не увидели, но можно констатировать факт того, что ЗД вынужден сей сейвить снайперскую винтовку, так как его тиммейты, ну, мягко говоря... Потеряли раунд полностью. 10-3. Я бы с радостью участвовал. Увы, нету времени. Остается только наблюдать и, слуш... и слышать комментатора. Кстати, он с легкостью может комментировать футболы. А, так. Соебжон. Надеюсь, я правильно прочитал. Если неправильно, извините, пожалуйста. Не хотел неправильно прочитать, но так получилось. Спасибо вам большое за похвалу. Похвала, что я могу комментировать футбол. Наверное, это высшая степень э, похвалы, которые... Как можно похвалить комментатора какого-то там кон контр-страйка, да? Ну, в общем, 10-3. Два раунда в первой половине остается, пока раунд начинается с прострела от GSN. Ожидаемо мы пытаемся прошить скрип. И, кстати, ожидаемо без минуса, да. Но один игрок у нас пытался пробежать через скрип, и ему, в общем-то, это удалось. Джокер вместе с Максимусом в данный момент окопались на точке А, куча гранат. Тут же, в общем-то, и хэдшот, между прочим. Не пальцем деланный игрок находится со своими товарищами по команде рядом. Джейсен и Дель Пан остаются в паре. Ну, у Джейсена позиция, на мой взгляд, более амбициозная, нежели у Дельпана. Но реализовать эту позицию уже, скорее всего, никто не позволит. Дельпан забирает с девятки хэдшота. Джейсон забирает Максимуса, но есть инфа по Джокеру Дельпан Ну особо естественно некогда играть медленно Фейк по дефьюзу Ой, как же Дельпан прочитал Как же он прочитал, где будет находиться Джокер Но ну, чуть-чуть не повезло в стрельбе, бог ты мой Ну какая же беда Очень жаль Красиво могло бы сейчас получиться, но 10-4. Бухара 2. Молодцы. Первую половину на первой карте проиграли 10-5. Видимо, вторую... Втор... На второй карте первую половину, прошу прощения, тоже хотят проиграть 10-5. Вполне себе могут. Да не, комментировать КС лучше, чем комментировать футбол. Ну, я так имею в виду в глобальном выражении, да, потому что... Ну, очевидно, что комментаторы по Counter-Strike получают совсем другие деньги, да, нежели... Коммента... Комментатор и полиграф, спасибо вам еще за соточку. Ну, теперь вы уже точно попали в топ-30 донатеров моего канала. Завтра на трансляции можете увидеть ваш никнейм в описании. 4 в 3, простите, в 5. Черт возьми, не успел опять озвучить. Ребята любят меня перебить. Ну, что поделать. Проход. Такой быстрый и резкий своего рода, знаете ли. Проход на точку Б. Парадоксально лично я не понимаю Каким образом Корши 2 умудрились Отдать точку Б Практически даже не повоевав на ней Ну Джевел потеет Но запотеет ли он за одного Нет, не запотел Ну в результате 10-5 Круто, по-моему круто Зеркально правда получается конечно, но круто Не знаю уж конечно как Корши С 10 матчпоинтами в атаке сыграют Но удачи в любом случае Что одной команде, что другой Тем, что у них лучше есть GSN. Так GSN вообще волшебник, он есть и там, и там. GSN хорош, прям еще с Ташкентом он очень хорошо играл. Да, GSN прям убедительный, я бы так сказал, игрок. Один, наверное, из сильнейших игроков э -э Корши, я так вот предполагаю. Итак, вторая половина началась. Надеюсь, рестарты внезапно потом не прилетят. Вроде бы все шевелятся, но АФК никого нету. Поэтому, думаю, это лайв. У тебя в топ-30 донатерах есть дестра? Настоящий? Да, настоящий. А, Джейсон! Минус один, минус от... Пятисотого э, в ответочка. Ну, правда, Роналда... Ой, Роналда! И бомба даже устанавливается еще и на точке Б. Хоть что-то остается один. Вот это раунд... Раунд такой, который должна, наверное, проводить Каждая атакующая сторона Ну, и уважающая себя попутно, да жестко, быстро и бескомпромиссно И здесь действительно именно так и получилось 11-5 в пользу команды Карши-2 Напоминаю вам, что чтобы увидеть третью карту Нам для начала нужно увидеть победу команды Бухара-2 Бухара На карте э Денюк Ну, конечно, спорно получится ли Максимус, ты смотри какая Шарит! Шаристый чувак знает такие трюки. Редко можно очень представить, на самом деле, что люди знают вот такой хитрый десант в момент прыжка. Ж... Опа! <laughs> GSN от души приложился по Роналдо. К сожалению, к сожалению, тимкилы в этом турнире часто, но с другой стороны, потому что есть френдли файр. Если бы его не было, было бы уже нереалистично вообще ни разу. Ну, JSN тоже знает, кстати, как спуститься Да, с потерей лайфбара Но совсем небольшой Хедшот и Джокер 61 хп и 100 хп Джокеру на девятку Уж точно не залезть, поэтому тут вся надежда Только на хедшота. Удается перестрелять ЗД Ну, минус от Джевела. И тут уже, конечно, Джокер Джокер, ну, по идее, не должен спасти Здесь просто достаточно не лезть Целых 3 секунды, и все Именно столько времени уже прошло И раунд переходит в разряд Неспасаемых Все, дорогие мои друзья Это 12.5 Ну, не все глобально, но пока так Можешь CS GO тоже комментировать Сейчас Dallas 2022 идет Ну, могу в теории, конечно, да Но обычно я все-таки привык работать по заказам Если меня никто не заказывал На комментирование, соответственно Мне никто не оплачивал трансляцию То... Вспоминая, что комментирование для меня хобби Которое приносит сравнительно Вот, а теперь у Максимуса не получилось сделать этот хитрый баг Вот Что касается комментирования крупных турниров по CSGO Если кто-то из крупных организаций бы ко мне обратился Тогда да ну, просто я же не могу тратить кучу своего времени на комментирование за просто так, так скажем, да, потому что... Я же потом не приду в магазин, допустим, да, и не скажу там, дайте мне, пожалуйста, еды. А... Ну, мне платить вам нечем, я альтруист, я бесплатно комментирую игры. Поэтому не получится так, скорее всего. Но если кто-то вызовется и оплатит мне трансляцию, то я вам хоть далос, хоть шмалос, хоть что угодно прокомментирую на самом-то деле. 13.5 Саня, как думаешь, кто лучше, Джейсен или Адоти? Думаю Адоти. Котик, привет. Как это звучало, но да, тем не менее, котик, привет. 13-5, дорогие друзья. Первый девайсный раунд в исполнении коллектива Корши. Во многом этот раунд сейчас будет определять ход событий... Ой, господи, Корши, простите. Бухара-2. Во многом этот раунд будет сейчас определять ход событий. Как будет дальше вообще в целом обстоять игра? Будет ли надежда на камбэк или все-таки не будет? Ну вот, надо смотреть. Раунд, тем не менее, начинается достаточно благоприятно. Два минуса от команды Бухара-2. Корши, в свою очередь, потеряли двух игроков. Нанесли бешеное количество урона, но ни одного игрока убить не смогли. Ой, попали. Попали в человечка. Пытался выйти у нас, да, GSN, но прострелом его настигли. <Слышко> Ух ты. Ух ты. Дельпан младший. Ну, знает расположение как минимум двух игроков. Знает, что на железе у нас два игрока обороны находились. Но ну, э, разве же одной инфой. Можно выиграть матч? Конечно нет. <Слышко> Привет, Саня. Деразор, приветствую вас. Я наблюдаю за твоими эфирами, коммен... комментаторами CSGO Сеня и Знави и Ленин, у тебя лучше получается. Нуруло, спасибо вам большое. Для меня действительно очень приятно слышать такие слова. Огромный вам респектосик. Низкий вам поклон. Спасибо, спасибо. Конечно, субъективно кому-то мое творчество Нравится, кому-то не нравится Я вполне себе адекватно к этому отношусь Я не Какой-нибудь там, я не знаю я, я, как обычно в такой ситуации говорю Что я не грудастая блондинка Чтоб нравиться всем Ну, вообще и грудастые блондинки не всем тоже нравятся -то На самом деле, ну, по факту Скажем так, у всех свои вкусы Я могу нравиться не всем, но если нравлюсь вам То я очень рад Ну, с точки зрения комментаторства, естественно ну что, агрессия от команды Карши-2 на точку А. Попытка здесь выиграть перестрелки. Джевел забирает все-таки Форса. Ну, правда, правда на лицо, да, на лицо все эти контакты Е для коллектива Карши-2. И Роналдо. Два минуса. Остается один против двоих. В сайде был соперник. Роналдо этого не знал. 13-8. Санечка, снимаешь? Блин, ну это уже старинный мем на самом деле Это старенький уже мемчик ну, Но да, в целом снимаю Все правильно Ну что, расстояние между командами постепенно с, Ну как бы сгладилось до начала второй половины Правда, конечно же Конечно же это плохо для Корши 2 Ну как вы видите, хедшот Джокер и Максимус а ой, еще и пятисотый. Куча минусов сейчас прилетела в команду Корши-2. Ничего вообще в ответ не прилетело Бухара-2. Ну вот только сейчас, конечно, GSN нашел в себе силы и возможности сделать хотя бы один минус. И на этом раунд для него закончился. 13-9. А доти на манганский или не он? На манганский, да, тот самый. А теперь уже разница меньше, чем она насчитывалась во второй... На старте второй половины. И, соответственно, это уже под собой может нести неприятности для коллектива Корши-2. Потому что, значит, по сути, непродуктивно они работают во второй половине! Вот это да! Разорвали ничего себе, да так еще и быстро хлестка и неожиданно Максимус. Остается один против пятерых. Первый минус есть. Но для победы нужно сделать эйс. Эйс сделать не удается. Ну а по всему 14-9. Санечка, комментируешь. Но это уже какой-то более менее новый мем. Ну, да, тоже комментирую, да. А Доти, да. Повторюсь, тот самый, на что ни наесть э, на Манганский. Ну что ж, в очередной раз раскидываются различные направления. Как всегда, ноль, прокидывается улица, рампы. Все это естественно и понятно для э, карты Денюк. Накидывается очень хорошая флешка, которая отгоняет Роналда в освояси. Ну, а Максимус под эту флешку, естественно, соперника ликвидирует. При этом, кстати, никто не ликвидирует Максимуса, хотя здесь Корши-2 стоят практически полной командой. И, наверное, все-таки стоило бы, опять же, проявлять чуть больше агрессии. Дельпан-младший, джевел по минусу, граната от хедшота. Минус Дельпан, занятие точки А прошло, можно сказать, успешно. Хедшот 1 Простите, дорогие друзья. Хедшот один со снайперской винтовкой против троих. Ну я, честно сказать, не верю в то, что такой раунд можно выиграть. И да, потому что это АВП. Это минус огромная порция мобильности с игрока. И поэтому нужно зазумиться, навестись, выстрелить, попасть. Если хоть один из этих пунктов не будет выполнен, то пиши пропало. Что, в общем-то, и произошло. Привет, стримишь? Привет, да, есть такое. Ну что ж, матч для коллектива Корши. Всего-навсего один раунд, и они станут победителями данной встречи. Но этот раунд еще нужно взять. Не забываем, счет во второй половине 3-3. А у нас обрывается демочка, дамы и господа. Но это означает лишь одно. Это означает, что команда Корши-2 выигрывает эту встречу со счетом 16-9. И суммарно выигрывают матч со счетом 2-0 по картам. Вот такие вот пирожочки, дамы и господа. Так что Сарвар, насколько я помню, писавший, что Бухара... 2 сейчас выиграют карту Нюк, и впереди будет э, карта Дэдаст 2. Как я и говорил, в общем-то, явно что-то перепутал, да, потому что по факту мы с вами видим, что, во-первых, следующая карта должна была быть Инферно, ну, а во-вторых, Бухара 2 Нюк не выиграла. Так что, дорогие мои друзья, на сегодня с Кресиком закончили.